Новым годом, дорогие друзья! Что будет в новом году? Что нам ожидать? Будет ли он легким? Нам расскажет, кто бы вы думали, конечно, Алла Заднепровская. Алла, расскажите Добрый день всем. Рада всех поздравить с новым годом. Это всегда какое-то ощущение, какого-то, не знаю, нового чистого листа холста, на котором мы пишем книгу своей жизни или картину своей жизни. И пусть этот год будет в первую очередь мирным, да, и пусть в этом году действительно каждый исполнит свою главную мечту, это победа, это жизнь в мирной стране, это восстановление уже, да, исцеление, восстановление. И самое главное, вот, чтобы начинать этот мир, да, с мира здесь, в душе у нас, внутри, и... Начинать и продолжать это поможет нам легкость Мы с Игорем будем помогать вам по понедельникам, как обычно. И, вы знаете, если смотреть с точки зрения целого года, то вот недавно меня спросили, Алла, а как поставить цели правильно? Ну, знаете, цели правильно надо начинать с итогов. Цели правильно ставить надо с итогов, потому что Важно, чтобы мы на что-то опираться могли, да, вот как я сейчас на э, спинку стула, важно на что-то опираться, и это не только на свой опыт, как раз не на опыт, э, а на э, то, что мы из этого опыта достанем, на смыслы, на какие-то принципы, на какую-то философию, которая, которая нас учила наша жизнь до этого момента. И вот когда мы это собрали внутри себя, мы чувствуем себя цельными, целостными, собранными в точке сборки какой-то через эти смыслы, Тогда мы можем уже планировать свое, свое будущее, да, ставить цели, мечтать, забрасывать удочки, кому как больше нравится. Вот я как раз хотела опереться, понимаете, на прогноз. Вот Думаю, дадите какой-нибудь прогноз астролог... коучинга астрологический, и сразу легче станет. А вот, вот подошли, как, как всегда, со своим коучинговым подходом осознанным. Как на него опереться? Ты понимаешь, я в какой-то, наверное, крайние два года, особенно вот этот, который закончился, я спокойнее отношусь к прогнозам. Да, вот лучший прогноз – это то, что мы создаем внутри себя. И в этом смысле помогает коучинговое мышление, которое опирается на сильное, на возможности, на ресурсы, которое из полной жизненной непонятки вытащит как раз возможности и ресурсы, вытащит то, что может, быть, что может дать стабильность, что может дать опору и продолжить жизнь. И потому опираться на себя, на свою жизнь и выбирать, разрешать себе жить, выбирать жизнь – это, наверное, лучший прогноз в связке с коучинговым мышлением. И сказала разрешать себе жизнь, и, конечно же, у нас есть подсказка с тобой, знаешь, которая Давайте. всегда без всяких прогнозов задаст нам такой вот тренд какой-то, да? На начало года, да? На старт. Да. Слушай, ну вот ты не поверишь. Вы пальчик держали где-то там между страницами. Да, конечно. Я же всегда показываю по-честному все у нас. Ты знаешь, но я знаю, что где-то квант, жизнь, он у меня там ближе к концу. Разве что может быть так. Но э, вот что... Я только что произнесла опираться на себя, на свою жизнь. Мне самой было интересно, какой будет квант. И жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты планируешь совсем другую. <связываем> Вдумайся в эту фразу. Когда-то я ее для себя нашла. И потому планы и цели больше как ориентиры, а не как что-то железобетонное, что мы не можем сдвинуть, и заложником чего мы тогда становимся, и тогда мы не, мы не живем, а как будто мы, мы что-то должны. Нет. Мы действительно живем, в потоке жизни находимся, и цели, мечты, и они больше как вектор и ориентир. Mm -hmm. Ну, а э, планы, те, которые мы можем сделать, не железобетонно до прямо до цели, а те, которые мы можем сделать на этой неделе или крупными масками, да, что мне необходимо для того, чтобы приблизиться к своей цели. И знаешь, я сейчас думаю, а вот что такого у меня в моих масках? Да-да-да, в моих вот этих самых масках. И ты знаешь, в прошлом году ну очень резко изменился мой бизнес. В силу обстоятельств, в силу того, что я живу сейчас за рубежом, и я нахожусь в Испании, а весь мой бизнес, все сотрудники, вот буквально я встречалась с ними тут 10 минут назад, и сразу после собрания мы с тобой встречаемся. И сотрудники все находятся в Украине, почти все. Сейчас вот кто-то из новеньких, по-моему, у нас в двух странах еще. И то мы намеренно так брали команду, чтобы вдруг света не будет, чтобы хоть у кого-то в команде, кроме меня, тоже была возможность поддержать эфиры, поддержать наши курсы, программы. И э, все так перестраивается, чтобы поддерживать основную программу. И основная программа локомотивная, это как раз Международная интегральная коучинг-школа. И я выбираю обучать коучингу. У нас переструктурировался формат коучинг-клуба, Игорь, куда я тебя прямо приглашаю. Думаю, что тебе тоже будет интересно. Так И я раз... скажу, вроде как есть или это что-то другое. Сейчас... Ты сейчас есть? Я думала, что ты раз в нам подключаешься иногда. Нет, ты сейчас в клубе? Да что? Да ты что, боже мой, я вообще, да понимаешь? Ну, я же списки не смотрю. Я же встречаюсь с вами. Но теперь мы будем Я часто... взял сразу годовой абонемент, потому что это экономно, извините, и вы... судар, Нет, судар. Не так. выгодно, это выгодно. Это выгодно. Игорь, в этом году ты круто сделал, потому что в этом году мы расширяем наши встречи, и кто взял годовой, у него остается возможность в два раза больше получать, понимаешь, ты вдвойне в Я готов. Да. Получаешь, потому что теперь будет не одна встреча в месяц, а две. Класс. И это только те, которые мы планируем, обещаем. А еще мы хотим другие форматы подключать там на особых условиях для членов клуба. Ну, в общем, мы взяли за него так серьезно. А я вот генера... член клуба. Вот, вот, вот. И ты знаешь, вот это если брать генеральную линию, что это все-таки коучинг, то все вокруг выстраивается вокруг него. И все программы, которые я провожу, тоже для того, чтобы э, ну, их миксовать с коучингом, усиливать коучей. И знаешь, какая теперь у клуба какая миссия? Еще не знаю. Э, Обновлять Украину силами международного сообщества коучей. А для mm. этого развивать коучей, растить коучей усиливать их, делать более мощными и привлекать мировое сообщество коучинговое для того, чтобы обновлять Украину и чтобы она процветала, расцветала. Вот, вот такая вот миссия, которая меня самой очень нравится. Так, Если мы, брать мы, вот мы, это... Мы добавим эту миссию как часть наших легких понедельников, как одну из таких маленьких точечек. Абсолютно точно, абсолютно точно, да. потому что легкие понедельники, они тоже ради того, чтобы людям в Украине жилось лучше. Что такое обновлять Украину? Это и, и там исцелять, ведро от животы, это что-то делать с людьми, что-то делать с людьми. И вот это как раз то ради чего мы с тобой собираемся по понедельникам, то ради чего я обучаю коучингу и развиваю, то ради чего. Ты и я проводим коучинг-сессии, чтобы людям жилось чуточку легче, счастливее, свободнее, наполненнее, не знаю, э, чтобы они жили в любви и э, счастье и гармонии. И, и тогда предлагаю наш квант превратить, как мы традиционно превращаем, в некий лайфхак. Вы, вы проговорили, но может как-то более конично. Что делать, чтобы жизнь была вот такой, как вы сейчас перечислили? Знаешь, в первую очередь заботиться о себе. Вот это может звучать э, несколько так просто, но если о себе не позаботиться, то тогда и жить-то будет некому, понимаешь? И вот эта любовь к себе и забота о себе – это главный лайфхак, вот этой самой здоровой, наполненной жизнью. Такой да, внезапно забытый лайфхак, да? внезапно забытый... Да-да-да. И здесь, вот смотри, здесь могут быть разные такие, ну, что ли, ритуалы и ритуал отдыха. Да, напоминаю, что сначала планируйте отдых, а потом работу, если брать в разрезе года, уважаемые, дорогие наши зрители, обязательно запланируйте в этом году Островки отдыха, островки, не знаю, острова, да, может быть, это двухнедельные такие, какие-то там раз в три месяца, раз в, ну, я не знаю, как, как у вас это устроено, да, потом запланируйте себе какие-то недельные какие-то, может быть, вокруг каких-то праздников, вокруг каких-то каникул детских, не знаю, день рождения мужа, жены, что-то такое, вот запланируйте себе. Ну, а дальше уже напоминаю, что когда вы планируете месяц и неделю, тоже обязательно сначала отдых. Ритуал сна и пробуждения. Ложимся желательно до 11. Пробуждаемся тогда, у нас будет возможность пробуждаться рано. Я вчера проснулась очень рано и пошла встречать солнце. Думаю, вот второй день Нового года. Куда вам идти, вон. Алла? Вам достаточно в окно заглянуть. Вот я заглянула в окно и пошла туда же. Пошла туда же. Вот туда же. Вот оно. Я вам продолжаю. Показывать сегодня не так, но видно же, правда? Кроме Деда Мороза видно немножко море. Скрыть эту красоту невозможно. Вот. И я пошла как раз туда, к морю. И когда я увидела эти лучи, когда я услышу этот шум прибоя, это, это очень круто. Но на самом деле я ходила не только туда, да, можно пойти куда угодно, чтобы встретить рассвет и увидеть эти лучи солнца, первые пробуждающиеся, и почувствовать, как ветер обдувает наше лицо. Ну, в общем, ощутить себя в этой жизни живым, да, вот полноценным. Что еще? ритуал здоровой еды и воды, это очень важно, водичка всегда под рукой, вот она у меня, тут ну вот, нет э, у меня места, где бы я что-то делала, и, и не было бы воды, я, куда я, туда моя вода идет, поэтому у меня красивый кувшин, красивая чашка, это меня лично возбуждает пить воду. Оно как будто бы, знаешь, маячок такой. Я подозревала, Здоров... что вы питаетесь водой, солнцем, э э э ветром. Но здоровая еда, напоминаю, что это не истязание себя, я должна есть здоровую еду, нет. А это еда в удовольствии. Вот красота еды и удовольствие может просто Пусть это будет не супер, даже не проросшие ростки пшеницы, но если этого немного тогда, но в удовольствие, это точно будет тоже здорово для нас. Вот много вредной, да, когда мы бездумно ее поглощаем, это не, не, не полезно. А вот даже чуть-чуть, но вкусное то, что вы любите, и при этом... Кстати, еще один лайфхак по еде. Трехчасовые перерывы между едой. Важно. Вот ничего не кушать хотя бы три часа после еды. Это важно для того, чтобы инсулин не прыгал. Я тут изучала, как мне мой сон урегулировать, потому что mm -hmm. после начала войны было сложно со сном. Я не спала, как и многие, вот по ночам. Помогала, волонтерила, и это просто организм у меня очень быстро привыкает, и он понял, что теперь мы так живем. И вот mm -hmm. потом пришлось очень довольно много всего делать, включая витаминные всякие комплексы, которые я пью до сих пор уже. Вот сколько времени прошло. Ну и ритуал движения: каждый день обязательно на свежем воздухе, обязательно прогулки, хорошо перед сном. Вот за час до сна пойти погулять, прийти и уже и без всяких гаджетов лечь спать. И это, конечно, вот такие простые-простые-простые вещи. Хороший ритуал трех удовольствий. Не ложусь спать, пока нет трех удовольствий. Да, вообще крутой ритуал. Вот. Ты про что подумал? У вот тебя такая улыбка? <с Compass>? Такая... Я начал собирать, собирать, заработать. А сколько у меня уже сегодня было, Да, да, да. Ну, кстати, вот. я скажу, что про прогулки, вот я для себя взял, ну, как правило, прям потребность такая, раньше такого не было, час гулять, по подолах, Подолоху, Кургина-Матова, вот, действительно, мне как-то вот, вот очень нужно сейчас почему-то это. это. Это очень это, классно, да. это очень помогает, подбадривает, и э, там же тогда ритуал, если еще и гуляешь один, например, да, Тогда ритуал безмолвия, он очень крутой. Особенно, когда мы ходим, то есть что-то ритмичное, и мозг тогда э, очищается, и в него могут приходить какие-то крутые идеи. А если мы гуляем с семьей, то тогда ритуал вот какой-то близости. Когда мы вот можем и помолчать вместе, а может быть про что-то посмеяться или что-то вспомнить. Вот. Это тоже очень-очень важный ритуал и заботы о себе. Так, что нам метафорическая карта еще, может быть, добавить? Давайте спросим, да? Эм, укласснючие? Давай укласснючие спросим. В общем-то, не будем начинать с тупиков, да? Да. Мы потом, мы уже будем через время из них выходить. Пока еще нам год немного тупиков. Красавец, понимаешь, этот новый. Так, давай А11. О чем я мечтаю? Ну, замечательно. Ну, прямо понимаешь, вот, вот прямо все для замечательно. нас. Замечательно. Э, о чем я мечтаю? Это тот вопрос, который э, тоже один из ритуалов: помечтать и наедине, и в семье это вообще очень-очень-очень круто. И вот наши мечты задают нам смыслы, задают нам движение, задают нам цели. Э, и тогда нам есть ради чего. Вот, мы не можем без смыслов. Действительно, выживает тот, у кого есть «зачем?». Ответ на вопрос «зачем?». Это и Ниша, и Виктор Франку. Угу. Вот. Потому вот этот ритуал смыслов тоже очень крутой. И видишь, в каком коннекте нам класснючая. И картинка такая чудесная. Чудесная картинка. Все, будем мечтать. Будем мечтать все верну нас Сейчас я нас верну хорошо алла и тогда и тогда вы сказали о том что будет расширяться коучинг-клуб да, едва два раза да, да. кстати кто хочет присоединиться вот я даже оставляю надпись постоянно да все ссылки в описании под видео Вот, Переходь, смотрите там, кто будет присоединиться кто хочет присоединиться. У нас будет День открытых дверей клуба, никто еще об этом не знает, теперь будут знать, и ты даже об этом не знал. Только вчера да, мы это есть... решили. Только 18, от вас. 18... 18... Э января, День открытых mm. дверей клуба, это бесплатная встреча, на которую приглашаются все, э где мы расскажем и о миссии клуба, и о том, что будет, и об обновлении, и о том, что нас ждет в этом году. И это вечером будет, по-моему, в 7 или 18.30 по Киеву. Но следите за нашими новостями и смотрите на ссылочку мы обязательно дадим на эту встречу. Может быть, не в этот раз, а в следующий, но об этом обязательно будем упоминать. И если ты меня спросишь про планы, вот казалось бы, да? Вот я к этому, да, я к этому и Подводишь меня к этому... Ты знаешь, обычно я первые две недели куда-то улетала. Там Доминикана, в прошлом году была, не знаю, в Китай, в 20 у меня был еще куда-нибудь. Мы любим теплые страны, не холодные. Это в вы этом постоянно году... улетевшие, перманентно Мы улетевшие, улетевшие, да, перманентно, как улетели 20, какого там, 21, 21 февраля. Так мы улетевшие. Но мы все равно сделали себе путешествие на 4 дня в Мадрид. Вот. И тем не менее, я уже со вчерашнего дня, даже, по-моему, с позавчерашнего, э, по чуть-чуть работаю. Э, вот Мадрид четко сказала, нет никаких встреч, никаких mm -hmm. коуч-сессий, у меня все там чисто. А вот э, затем прям приступаем уже очень плотно к работе. И у нас уже два дня сертификации на этой неделе, у нас уже… Это осенняя э, группа, да? Которая? Осенняя группа сертифицируется на прямо… Э, у нас запланированных 7 дней, группа большая, запланированных 7 дней сертификации. Э, вам, часть клиенты, вам клиенты нужны на сертификацию? Нужны обязательно, нужны. 11-12 у нас сертификация, поэтому, пожалуйста, кто хочет бесплатный коучинг от сертификантов, от уже таких мощных коучей, потому что когда сертификация, они, конечно, уже показывают больше, чем на калейдоскопах клиентов, потому кому нужно, мы, мы сбросим ссылочку, и вы можете зарегистрироваться. И будет еще одно событие крутое, это вебинар, бесплатный вебинар, где я буду знакомить людей с коучингом через очень крутую тему. Как зарабатывать на коучинге? Как... Главное, это должна быть тема вообще. Это, понимаешь, очень многие знают, как проводить и Фу. умеют проводить, но не знают, как зарабатывать, даже те, кто уже закончили. Но почему я знакомлю через коучинг, через эту тему? Очень для многих людей это как раз главное препятствие. Угу. Ну, как всегда, обучат, и потом я это заброшу, потому что я не буду знать, как на этом зарабатывать. Я покажу как это сделать. Но, конечно, нужны от нас и наша смелость, нужны от нас и усердие, и усилия, нам нужно будет проявляться, нам нужно заявлять о себе, но четкий пошаговый план, он все равно снимает кучу страхов и тревог. Когда я знаю, что делать, то дальше дело техники. Да, нужна смелость, да, нужно действовать, но я знаю, что делать, и поэтому мне становится легче и страха меньше. И тогда смелость больше. Когда будет этот вебинар? А этот вебинар будет. Прямо скажу тебе. Э, э, да, в день сертификации 12 числа. 12 числа он будет в 19.00 по Киеву. Пожалуйста, тоже ссылочку дадим. Записывайтесь и приходите. С удовольствием познакомлю и присоединю вас к моему миллиону. Потому что моя цель миллион, пока еще на полных порах движется к своему воплощению. И любой из вас может быть вот таким вот одним из миллиона, кого Заднепровская познакомилась с коучингом. Так, что мы еще не сказали, что важное мы еще не сказали, для того, чтобы этот год, наступивший, стал максимально легким для, наших, для нас и для наших зрителей. Знаешь, что будет точно помогать? Ну, когда мы есть, забота о себе, да, делает вот это быть наше, быть проявленным. Тогда нужны, э, как минимум, тут ну, такие, как, как, на мой взгляд, три вещи. Это любовь, ну, без нее вообще никуда. Сейчас без любви выходить на улицу и вообще выходить из себя, э, пробуждаться, выходить в мир. Вообще нельзя, да, вот все время с ней. Э, любовь, вера как можно жить в войну <смех> без веры. Я вообще не знаю, как, как это сделать. И то, что будет точно включать, даже если эм, не можешь почувствовать любовь и веры не хватает, то это смыслы. Находим смыслы тогда. Смысл, да, зачем мне сейчас вставать, зачем мне сейчас пить эту воду, зачем мне сейчас еще что-то. у каждого это свое, От, свой ответ на вопрос зачем. Кому-то для того, чтобы... Детей растить, кому-то для того, чтобы мужа поддерживать, да, или там жене помогать, кому-то для того, чтобы людей поддерживать, кому-то для того, чтобы для ЗСУ быть каким-то фронтом в тылу, вот, очень разные ответы на вопрос зачем, но они задают смысл, и не важно, что это за ответ. И не так важно, что это за ответы, не содержание важно, а важно, что они есть. И э, знаешь еще, что будет очень помогать? Я прямо столкнулась с этим и накануне э, вот этого Нового года, еще в старом, очень многие боятся проявляться и быть не такими. А вдруг я мало там, помогаю, а вдруг я... Радуюсь, а меня осудят. А вдруг mm -hmm. я делаю сейчас не то? И это очень важно. Быть верным себе важно, чтобы вы понимали э, смысл для себя. Каждая душа пришла в этот мир для чего-то. Одна для того, чтобы на фронте защищать. Э, защищать. Другая для того, чтобы... Не знаю, обучать коучингу, третье для того, чтобы быть для своих детей э, опорой, а четвертое для того, чтобы быть красивой, да, накрасить лицо, там э, сделать прическу, выйти и добавить, добавить красоты просто в этот мир. И все, все эти смыслы, которые я перечислила, они важны. И без любого из них будет плохо. Поэтому э, проявляйтесь. Вот худшее, что можно сделать для себя, это как раз не давать себе проявляться и вот там внутри себя чувствовать, что ты какой-то не такой. такой. Запрет за чувствовать себя хорошо, да, радоваться. Как да, в, как это, это, очень, это очень вредно. Это очень вредно. Потому даем себе разрешение. Да, тогда в добрый путь, с любовью, верой и смыслами мы увидимся через неделю в новых легких понедельниках. Обязательно пишите, что вам нравится или не нравится, где мы дорабатываем или не дорабатываем, потому что оказывается сюрпризом, да, что вы ждете, что где, где же, где же легкие понедельники. Мы неделю пропустили, потому что посчитали, что первый понедельник в году и так легкий, да, и да, профилонил я прежде всего. Вот, ну, дальше будем стараться, стараться выходить и облегчать и, и нашу, и вашу жизнь. Тем более, что сегодня э, план жизни. Да, разрешаем себе жить и вперед в легкую неделю. Пока. Пока.